Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про самую ключевую тему, это как выбрать себе психолога, на что ориентироваться, как находить, какие есть подводные камни. Все вы узнаете в этом видео, поэтому просто послушайте внимательно и вы раз и навсегда поймете, как это все делать. Самый главный вопрос, это вопрос сейчас эффективности. И здесь можно привести пример, что ну, не каждый психолог будет эффективен именно в вашем случае с вашей проблемой. Поэтому мы будем ориентироваться в плане выбора психолога на его эффективность в решении ваших конкретных проблем. Давайте вот для примера. Вот если вам надо выкопать яму, допустим, эффективнее всего и быстрее всего вы можете это сделать лопатой. Да? Вот лопаты вы выкапываете, вот вы выкопали яму. И у нас был как-то случай, мне наш научный руководитель сказал, что можно яму выкопать и утюгом. Представьте, вы берете утюг и выкапываете яму. Да, как бы это подольше, но зато вы можете этим же утюком плоской частью, приравнивать бока от этой ямы, и соответственно ямка может получиться с очень ровными боками. И вот по эффективности, в плане ровности боков, утюг будет гораздо эффективнее, чем лопата. А в плане скорости выкапывания лопата будет эффективнее, чем утюг. И вот здесь мы с вами ориентируемся на то, что будет эффективнее в решении вашего конкретного вопроса. Вот. Поэтому первое, что нужно, это определить ключевые факторы, на которые нужно обратить внимание и определить не ключевые факторы, на которые внимание обращать вообще в принципе не нужно, потому что это может вас запутать. Значит, первые здесь факторы это методы которыми работает человек сами методы которыми он работает они должны быть эффективны в решении ваших вопросов то есть вы должны понимать какие это методы поэтому здесь придется изучить дело в том что когда я работаю с тревожными расстройствами меня спрашивают а вот гипноз эффективен а вот э, гештальт эффективен а психоанализ эффективен я говорю да конечно все это эффективно но есть эффективность 5%, 10%, то есть из 10 людей помогло одному, это 10% эффективность. А есть методы, которые с 80-процентной эффективностью из 10% помогают 8 людям. Так вот, вопрос в том, с какой эффективностью вы придете. То есть, конечно, вы можете работать и психоанализом с тревожностями, но это займет у вас годы. А можете работать когнитивно поведенчески и это займет уже недели и месяцы. И вот эта вся в основном есть разница. Поэтому вопрос в том, какая у вас проблема, и какие методы более эффективны в этих проблемах. В принципе, эту информацию можете узнать в интернете. И дальше уже ориентироваться на тех специалистов, которые работают непосредственно этими методами, которые эффективны наиболее в ваших конкретных проблемах. Второе – это отзывы. Но здесь я также хочу сказать, что есть два типа отзывов, и это разные отзывы. Первый тип отзывов – это когда говорится, что Василий Иванович очень классный специалист. Пишут, «Василий Иванович такой харизматичный, такой добрый, отзывчивый и сам по себе приятный человек. Он мне так помог, моя жизнь так сильно изменилась». Это отзыв о том, какой Василий Иванович хороший. Понимаете, это не отзыв о результатах. А вот второй вид – это отзывы о результатах. Например, поработав с Василием Ивановичем, я получила вот такие-то такие изменения, у меня пропала бессонница, я стала увереннее в себе, я пошла на три собеседования, устроилась на новую работу – я там потеряла э, лишние килограммы, я бросила курить, я стала лучше общаться с мужем, он мне начал дарить цветы и так далее. То есть конкретные изменения и в жизни, и результаты человека. Например, у меня прошла моя постоянная плаксивость, я снизила свою раздражительность. Если человек даже сориентируется в процентах, вот очень часто мои клиенты, я их спрашиваю на отзывах. Как вы можете оценить, насколько результативно снизилась ваша тревожность? Кто-то говорит, у меня на 60% снизилась тревожность. Прошли панические атаки, прошла бессонница, снизилась симптоматика в теле. То есть это вот конкретно результаты. Никто не говорит, что Павел, вы такой хороший специалист, вы такой молодец, такой вот бородатый, мне так нравятся ваши очки. Нет, такое не пишут. Пишут про результаты. И поэтому вам нужно читать отзывы, где написано только про результаты. Если написано что-то про самого психолога, эти отзывы на них лучше внимания не обращать, но это мы еще а, пройдем. И э, третий ключевой момент – это программа. Вот Это самое сложное, что вы должны в первую очередь спрашивать у специалиста. А по какой программе мы будем работать? А как мы будем работать? То есть вы приходите, и пусть это будет первая ваша консультация, пусть вы заплатили деньги, вы вот-вот выбрали себе специалиста. Вроде вот смотрите, Василий Иванович. Вот он такой вроде мужчина в возрасте, и опыт у него есть, и работает вроде в тех методах, и вроде отзывы по нему нормальные. Приходите на консультацию к нему. И говорите, вот Василий Иванович, у меня вот такая вот проблема. Расскажите мне, вот если мы сейчас с вами вот возьмем и будем работать дальше, я буду к вам ходить на консультации, как мы будем работать и какая это будет программа, что мы будем делать. Василь Василий Иванович такой смотрит на вас и говорит, ну как, вы приходите, вы мне рассказываете, я вас слушаю, киваю, потом даю домашнее задание и идете выполнять эти домашние задания. Потом снова встречаемся и так вот и будем работать. Ну то есть, если он начинает не понимать, что вы хотите от него, то это значит, что у него программы работы нет. И вот это очень важный момент. Например, когда человеку приходишь, условно говоря, к фитнес-тренеру да, или к врачу, который делает брекеты, там, к, приходишь к любому врачу, к какому-нибудь остеопату, он уже, понимая на вашу проблему, рассказывает, что вы будете делать и какие будут в это все входить. То есть у него есть готовое решение вашей проблемы. Но если вот человек говорит, я не знаю, как, по какой программе идти, это значит, что он с вашей проблемой как таковой с другими людьми не работал до, до результата Если человек работал до результата, он говорит А, ну тут очень просто Значит, ну, вот ко мне клиенты приходят и говорят Вот у меня вот такой вот набор симптоматики что, что будет? Я говорю, да как? Смотрите, сначала карточки восприятия Избавимся от панических атак Потом научиться фиксировать тревожные события И потом разбирать менять невосприятие, восприятие Снизим вашу тревожность Потом за счет снижения тревожности пройдет симптоматика Значит, вот дыхательная техника, это поможет вам заснуть. Потом негативные эмоции разбираем, злость, раздражение также фиксируем, меняем восприятие к этим событиям, таким образом снизим эмоциональность. Вот программа нашей работы. Ну, человек, да, он не знает, как мы будем это все делать. Как именно? Но он понимает хотя бы, что есть некий э, алгоритм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или реперные точки, такие, по которым он должен будет идти. И вот здесь вы должны еще даже, не зная, не разбираясь в вопросе, на пальцах вам должны объяснить, что в итоге вы будете делать. Потому что если программы нет, то вы будете как в той истории. Если э, нет ТЗ, то результат будет ХЗ. Да? Напишите... В комментариях кто сталкивался, что нет ТЗ, результат ХЗ. Следующее. Это незначительные факторы, которые надо. Это в первый опыт, опыт работы в годах, потому что многие пишут, опыт работы 25 лет. А ты, ну раз там думаешь, типа, вот, вот предположим, у человека опыт работы 25 лет, и он проводил одну консультацию в неделю на протяжении 25 лет. То есть за свои 25 лет он провел там 70, может быть, где-то консультаций, или сколько там за этот 50 консультаций в год, умножаем на 24, это где-то 1000 консультаций он за это время провел. Правильно? И вот мы говорим, опыт человека, вот он тысяча консультаций, а не 25 лет. А если мы возьмем человека, который занимался год, но в, в неделю он проводил в 10 раз больше или даже в 20 раз больше, то есть он проводил 20 консультаций в неделю на протяжении года, то за один только год у него будет уже порядка тысячи то тех же самых проведенных консультаций. да, То есть и если мы еще добавим еще год, то это уже 2000. То есть гораздо более опытный будет в итоге этот человек через 2-3 года, чем этот с 25 годами опыта. Плюс он может прерываться, где-то работать по другим направлениям. То есть если у меня опыт только в тревожных расстройствах уже более 5 лет, то у меня нет опыта в других расстройствах. Например, в расстройствах там, пищевой, пищевой зависимости, еда, зависимости от еды. У меня нет опыта. Или опыта семейных отношений, допустим, каких-то вот этих проблем. У меня нет работы, опыта в этом. Хотя я, у меня есть опыт пятилетний, но в этом конкретной области у меня вообще опыта нет. И получается, что для человека, у кого семейные проблемы, я буду вообще безопытным. Поэтому на опыт в годах ориентироваться не нужно. Дальше, образование. К сожалению, многие пытаются, вот свое образование как таковое, вот именно показывать, насколько они образованы, насколько они хорошо изучены. Но в итоге, если вы посмотрите это образование, оно обычно базовое а дальше уже какие-то курсы повышения квалификации в разных совершенно направлениях. Вот условно говоря, согласитесь, что если человек 100 часов потратил на изучение КПТ, гипноза, гештальта, психосоматики, психодрамы, симуладрамы там огромное количество разных направлений, и вот у него столько оказывается регалий, да он просто учится, уходит, учится, уходит, учится и все. А если возьмем человека, который, не знаю, вот по КПТ, вот он все по КПТ, все что по КПТ, да он мастер КПТ, у него черный пояс по КПТ, понимаете? А это значит, что к нему больше доверия с точки зрения этих методов То есть они подкрепляют Но сами по себе результат вот эти вот образовательные вещи Они не так важны Потому что здесь гораздо важнее способность специалиста решать проблемы Может быть он уходит, все время учится Потому что до сих пор проблемы решать не научился ну и соответственно отзывы про то, что Василий Иванович очень хороший На это тоже не надо обращать внимания Именно то, что сам психолог классный, какой-то харизматичный, добрый, отзывчивый Тембр голос у него классный, это не имеет значения Потому что вы должны ориентироваться на результативность Ну и соответственно стоимость Вот здесь тоже важно понять, что стоимость дорогих психологов Это не всегда означает, что они качественные Это вообще никак не коррелируется практически Есть очень много других специалистов, у которых цены гораздо ниже Но они совершенно классные специалисты Почему? Потому что стоимость услуг специалиста связана не с его способностью добиваться результата, к сожалению, а со способностью его продвигать себя на рынке услуг, иметь большое количество людей, на которых он взаимодействует, ну и, соответственно, иметь внутреннее представление о себе, то есть что я как бы имею право ставить вот такую цен такой ценник, понимание что я нормально могу поставить такой ценник. Большинство специалистов, они как бы свои услуги немножко принижают. И очень многие есть хорошие специалисты, которые стоят гораздо дешевле, чем берут за это же другие специалисты такого же уровня. Поэтому их всегда можно найти, просто нужно поискать. Вот, в принципе, все те критерии, которые... Я считаю, что самые ключевые. Поэтому давайте подытожим. Значит, ориентироваться стоит непосредственно на эффективность специалиста в вашем конкретном вопросе. Если вот он эффективен, вы к нему обращаетесь. Если он сам по себе просто хороший, просто самое страшное – это потратить время. И на первой консультации вы должны выцепить из него программу работы. Вот если программу работы не дал, то это без ТЗ результат ХЗ. Вот то же самое. Если программа работы есть понимание, как идти типа, по каким шагам, что делать, то значит человек уже кого-то по этим шагам проводил и сможет провести и вас по этим же шагам. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, если не подписаны. Пишите новые темы в комментариях. Я все читаю. Будем с вами на связи. Пока.